Польша отменила антикризисный щит, осторожно, вас депортируют. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк, и сегодня у меня очень срочная новость для вас, которая заключается в том, что в Польше изменились условия в так называемом законе антикризисный щит, который был принят весной этого года, принят он был для того, чтобы максимально облегчить последствия пандемии вируса для Польши, то есть если говорить более конкретно, то последствия кризиса, которые последовали за этой самой пандемией. Ну и сейчас. Эти условия изменились, и эти изменения, если вы их не будете знать, могут привести к депортации вас из Польши. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно досмотрите это видео до конца, подпишитесь на этот канал, если вы на него еще не подписаны, делитесь ссылками на это видео с друзьями и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать ничего в будущем. Также, если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, то я могу вам ее предоставить, так как у меня в Польше свое агентство по трудоустройству под названием ProxWork. По поводу всех актуальных работ можете обращаться к нам по номерам, которые уже появились в нижней части вашего экрана, это Viber и WhatsApp, как можете видеть, там мой номер и номер нашего сотрудника рекрутера, если я не буду отвечать, то обращайтесь по второму номеру то он ответит обязательно. Его зовут Сергей. Может, тоже не сразу, потому что очень много людей обращается, но тем не менее ответить: сейчас нужны как разнорабочие, так и специалисты на различные достойнейшие предприятия Польши. Есть работы как в городе Белосток, так и окрестностях, так и в других городах. Нужны как мужчины, такие женщины, такие семейные пары. С подробными списками всех вакансий и с их описанием вы сможете ознакомиться, пройдя по ссылочкам, которые в описании к этому видео, а также пройдя вот по этой ссылке, найдете вакансии. Проходите на мой телеграм-канал. ссылка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 в общем-то, хотелось бы начать с того, чтобы напомнить вам, для тех, кто, возможно, не в курсе, что такое вообще антикризисный щит, закон антикризисный щит, вернее, целый пакет законов там был принят, которые заключаются в том, в первую очередь, чтобы продлить рабочим документы, тем рабочим, которые приехали в Польшу до 15 марта и были здесь, на территории Республики Польша, когда у них закончились соответствующие документы, разрешающие им здесь легальное пребывание и работу. Например, рабочая виза, если у вас закончилась после 15 марта и вы находились в это время на территории Польши, то все ваши документы продлеваются абсолютно автоматически. Как виза, так и приглашение на работу в соответствии с законом антикризисный щит. Там было много еще других всяких поправок. Не буду сейчас подробно об этом. Подробно вы можете об этом узнать, посмотрев мои пределы видео по этому поводу месячной примерно давности а обо всем этом я рассказываю подробнейшим образом на своем канале сейчас хочу остановиться именно на продлении возможности вашего пребывания здесь без оформления каких-либо дополнительных документов и без написания каких-либо дополнительных заявлений то есть до недавнего времени было так что даже те кто приезжают после 15 марта в польшу и Побыли здесь какое-то время, у них закончилась виза, либо там э, биометрический паспорт украинский, приглашение, соответственно, сделанное под него. Ну, эти люди, соответственно, приехали на работу, потому что туристы сейчас ехать не могут, и только те, кто приехал на работу, под антикризисный щит попадают. Так вот, если закончились эти документы и... Эпидемиологическое положение в стране еще введено, в Польше оно введено, еще, скорее всего, будет введено долгое время, потому что эпидемиологическая ситуация только ухудшается, как в Польше, так и во всем мире. Так вот, если эпидемиологическое положение еще действует, то, соответственно, ваши документы продлевались автоматически, и не нужно было подавать никаких дополнительных заявлений, ничего абсолютно. Даже если вы на биометрическом паспорте приехали, украинском, на три месяца и приглашение у вас на работу под него. Вы работать могли далее, да, даже если у вас э, закончились документы. Но сейчас все поменялось. Друзья, от недавнего времени поменялось в том плане, что те, кто приехал до 15 марта и находились в Польше, после этого времени работали в Польше, соответственно, у этих людей закончились документы, то те могут работать и дальше. Будь то рабочая виза полугодовая закончилась, либо годовая по воеводскому разрешению на работу, либо если человек работал по биометрическому паспорту, к примеру, украинскому, он может работать дальше. Эти документы как приглашение, так и виза, так и биометрический паспорт продлеваются автоматически без подания каких-либо дополнительных заявлений. В то время, как те, кто приехал после 15 марта, если вы, например, сейчас приедете на биометрическом паспорте и три месяца отработаете после чего у вас соответственно ваше пребывание заканчивается то теперь уже это не продлится автоматически теперь уже чтобы оно продлилось вам нужно податься на карту часового побыту в Польше иначе это все аннулируется друзья сейчас вот так вот Опять это ужесточили, для чего, мне, если честно, до конца непонятно, но суть в том, что сделали так, и это очень важно знать всем и каждому, поэтому обязательно поделитесь ссылками на это видео с друзьями, в том числе, если вы приехали после 15 марта, и у вас виза здесь закончилась, то же самое. Вы должны будете либо выехать еще до того, как у вас закончилась виза за пару дней, например, либо биометрический паспорт, либо за этих пару дней подать документы на карту часового побыту в Польше. Тогда никакой депортации не будет. Но если вы не выйдете и останетесь здесь работать дальше, например, или находиться по визе рабочей, либо биометрическому паспорту, хотя срок вашего пребывания уже закончился, тогда вам, скорее всего, будет депортация, друзья. Если вы заехали сюда уже во время Пандемии во время положения так называемого пандемии в Польше, которую объявили именно после 15 марта, с 15 и далее оно пошло. Еще раз напомню, те, кто заехал до 15 и закончили здесь уже документы, могут и дальше работать. Надеюсь, это понятно. Учтите это, друзья, потому что можете попасть на большие проблемы, если это не учтете. Еще раз напомню, подписывайтесь на этот канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать ничего в будущем. Проходите по вкладочке спонсорства, она находится под этим видео. И ознакомьтесь с коротким видеороликом, который там. Если вы с ним ознакомитесь, то будете знать, как присоединиться к моему закрытому телеграм-сообществу Work and Life Top Secret. Очень рекомендую. Также, соответственно, призываю вас подписываться на мой второй канал на YouTube. Канал обо всем загадочном и неведомом, что происходит на нашей планете. Ссылка на него будет тоже в описании к этому видеоролику. Где искать вакансии вы знаете, все ссылки еще раз напомню в описании, там же и наши мобильные номера. Берегите себя, всем добра и всем пока.